в деревне сижу на крылечке вот представьте может даже день назад я этого бы делать не смогла никак это крылечко провалилась сгнила здесь мы начинали жить этому крылечку 14 лет и делали это не, не мы сами то есть этот рабочие у нас сделали а положили брус прямо на землю и вот эта конструкция должна была просто развалиться и упасть, но благо что супруг имеет строительное высшее образование, ну и я тоже, ну, как мы познакомились с ним в институте в свое время, и вот он долго думал, я говорю, ну слушай, ну все прогнило, мы наступаем и все валится, прогнило все действительно, и вот он придумал, как это сделать. Сейчас я сижу на крылечке, и все меня устраивает. Ну, вариант находится. Всегда из всех положений находится выход. Может, вам в этот момент пригодится. Посмотрите, как мы сделали из гнилого, прогнившего уже крылечка, совершенно новое. Не убирая вот этой конструкции сверху. Это же очень важно. Смотрите. да? Не знаю. Конструкция-то сверхняя. Это может свалиться же. Так, вот. Тоже внизу под, подгнило уже все, да? Нет. Все И тут тоже все вот эти. Угу. Все гнило. Смотри, как поставили просто да, на этот, на землю, без фундамента, без всего. А там как то делал, у бани? Да, бетоном залил уже. Нет, ты залил, а сейчас не хочешь бетоном, что ли? А Подумаю. То... Ну, тюнисто, весь снимать надо все равно. Все, конструкция развалится, если все убрать же, верхняя, верхняя часть вот эта. Все прогнило. Одни гнилушки, смотри даже трава тут какая-то растет. Вот так вот решил поднять, да? И здесь снизу тоже все прогнило. Ты хочешь бетоном вот залить, да? Не знаю, что думаешь. Может доски подложить, кирпичи поднять, да? Так, временно сделать опять. Ну, чтобы продувал, что ли? Ну, на, да, на... Для, для останется внизу. А поддувать снег будет, да что-то. А что, не хочешь набить на раствор на на бетон? Все, надолго будет. Все, основание здесь надо подпилить, наверное, да, чтобы тоже все прогнило. Вот подпилить немножко надо. Угу. Вот здесь все убрать. Здесь тоже уже все старое прогнило за столько лет. Да, доски прогнили все. И ушки, поэтому как бы не провалиться. Поэтому, да, все надо делать было. Пришло время время. Продувается? Продувается. А гнить не будет, думаешь? А? Гнить? Лучше будет. Ничего вечного нет, конечно. Так, 18. столбики посадил на кирпичные. Так, да, ничего вечного нету в этой жизни. Вот как прогнили. Сколько лет постояли они? Больше десяти уже, наверное. Внуку 11. Больше 10. Это вот были опорные такие под столбиками. Все прогнили. Ну, хорошее решение. Что теперь? Доски неплохие, вроде бы. Вот, крылечко обновится. Вот, уже 11 лет. В 2008-2005. Ну, и больше, больше. Уже лет 14. Прям крылечко получилось чудненькое кружек, а что ручки. Правда, все, вот, все хорошо получилось.